Never know how Ну, здорово! Ну здравствуй, мастер ракурсов. Вы сами все видите, поэтому вызываю мемную помощь. <смех> <смех> ну чё, всем привет, дамы и господа. <смех> С вами Веди И топовый контент в стиле. Пытаемся найти игру и пытаться что-то сделать с ней. Сегодня у нас на очереди... Внимание, барабанная дробь. FIFA 17. Чё? Чё, сука? Чё за... Вот это дичь у нас сегодня. Сегодня профиль... Сейчас, подождите, сейчас сейчас кое-что сделаю. Все, теперь готово. Теперь можно официально подписывать... Колоночку, панты, мажор и все так далее, и мы начнем. Итак, краткая предыстория: как вообще вот это чудо нашлось? Все очень просто. Был аккаунт в от которого я забыл давненько пароль, но каким-то чудом я его вспомнил и наш окажется что все время покупал FIFA 17. Захватывающая история. Надеюсь, она скоро закончится. Я не помню, играл в нее или нет. Но судя по тому, по тому составу, который вы сейчас увидите, скорее всего нет. Итак, собственно, у нас есть два варианта. Первый. Мы либо кого-то ищем в онлайне и играем в онлайн один матч. Либо мы играем по второй схеме, которую придумал очень давно и очень хотел воплотить. Давайте пойдем по первой схеме. Попытаемся кого-то найти онлайн. Если правильно помню, я кого-то онлайн здесь находил. В свое время я чуть-чуть сыграл. И примерно представляю, что здесь происходит. Во-первых, дайте я наконец-таки дойду. Мы сыграем онлайн сезоны. Видите, статистика у меня не радужная. И я боюсь, она радужнее не станет. А Барселона, не, не, не, не, не, не, не, не. Мы играем, мои любимые. Я, я за них топлю уже давно. Да, за женщин. Сейчас мы найдем. Есть ли она, во-первых... А, да, есть. Здесь никак это. Как там? Какой-то кальчо? Итак, у нас здесь ивентус. Значит, посмотрим быстренько состав. Мне аж интересно посмотреть, какой у нас составчик тут есть. Итак. Гонсалой Гоин, Паула Дибау, у нас еще Мария Манджуки, господи, ну какого фига он форвард, блин, скоростью, он, он же медленный был форвард, хотя, ну скорость руков 77, ну во о чем? Это нифига не, это под пау Дибау надо туда ставить, вот, нормально, Манджуки, сложная девятка, так, о, Маркизио, главный, главный специалист по Зениту, Барцали еще играет. Uh, ну, он и сейчас играет. Рихштайнер, Нету, Бинатья. Извиняюсь, что некорректно произношу Наринкон. Мой закин играет. Господи. Какой талант. О, где Чели? черт возьми, уже третью молодость переживает. Ладно. Короче, проверим по составу. Можно идти. Можно идти шпить. А попробую сначала найти игрока. Итак, пробуем найти игрока. Итак, первой попытки у нас не получилось, со второй мы все таки нашли соперника, значит, короче, первый эпизод по FIFA 17 будет просто онлайн-игра. Итак, ивент сплоть Реал Мадрида. Ну что, поехали, Форса Юве. Опа, мы сейчас можем пропустить, браво, вратарище, лучший. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Короче, если мы вдруг выиграем, это просто будет чудо. Опа, опа, атака пошла, Эндарфины пошли. Фа... Тазия пошла. Не надо так. Ого, ответочка пошла. Лука Модриш травмированный, замечу. Ну что ты сделаешь не? ну, Ну что это? Ну что это? Что это за... Де... Что это за сиди, сиди в деревне своей. Я пока на пафосе буду тебя обыгрывать. Ладно, шучу. Пасец. Ап. Мадзукич. Ай, не получится. да дави. Опа. Утаргон. Сами хидира. Привет, соседям. Сами хидира 1-0. Классно. О, а вот теперь я чувствую, у меня шанс есть. Прочь с моих ворот. Прочь. Скинь. Скинь, нечисть. Нечисть, ты что делаешь-то? Киков глич! Это что, киков глич? А почему ему дают шансы? Не -не -не -не? Вот так вот я примерно должен возмущаться. 1-1, Тони Кросс, Идем дальше. Опа, хорошо. Хуан Квадрадо, вот этот убежать точно может. О, тем более может убежать. Навес. Удар. Удар, ну. Удар. Голос. 2 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Гонсало и Гоин. Не, вместо меня должен вот этот человек сделать. Так, 2-1. 2-1 у нас Гонсал и Гуаин забивает гол. И у нас начинается веселая каточка. Веселая Аливацукич! Пытался навесить удар! ай яй яй яй отбил, отбил Кейлор Так, 38 минут продолжается. Катка. С у нас катка. В counter слишком переиграл, поэтому у катка. Оп. Опа! Хва квадрата! Получает мяч по правому фланку! Ать, и на весик! Ай, ой, блин, ну почти! Что ты своей головой-то не дотянулся-то, ай-яй-яй-яй-яй? Итак, закончился у нас первый тайм, у нас даже свистков не слышали. 2-1 у нас счет 48-52 владения. в общем, короче, это самая бесполезная информация. Короче, считаю, что единственное, что нужно знать, 2-1 мы введём и идем дальше. Второй тайм! Let's do it! Ох, пафос, он нагнал-то, блин, ё-моё... Отца, отца, отца, отца, отца, отца! Лучший игрок, который может бежать по флангу Оп, Второй навес! Удар! А-о! Uh -oh, Квадрата, принимай мяч, что ты делаешь-то? Лучший! Три! Трешку делай! Трёшку! Да ё -моё. ай яй Ай-яй-яй-яй-яй! Опа! Лучший! Лучший! Жан-Луиджи меня спасает в этом матче сегодня! Какие же здесь посыта медленный, капсец, блин! Опа, опа, не надо, не надо, не надо грязи, не надо грязи, молодец, Буфон. Ой, хорошо, Марио пошел. Э, его стесли, ладно, хлестик квадрата. Квадрата, да ты мне там нужен, Вася. консала ты мне нужен не рядом, ты мне нужен на штрафной. Одного повалили, ты в штрафной должен быть. Ты первый, блядь, там должен быть, блядь. Буфон, лучший. Ну здесь повезло, здесь ребят повезло Мало того, что травмированный, так еще Особо ничего не может сделать Так, ай -яй -яй -яй. Опа А, у меня же заметно Ну при этом у меня Буфон лучший Блин, Джиджи просто спасибо огромное Ну что творит чертяга Два-два Вот что творит чертяга, только похвалил Карим Бензева забивает человеку, которому скучно На карантине до этого Делире в кто не скучится забивать чужим людям FIFA 17, да? Правда? Ладно, окей, 2-2 Сейчас попробуем мне встать Ладно квадрата? Решай! квадрата? три два. Раду! 3-2! Решил! Затащил! Его уже сил не было! Он просто на последних издыханиях уже вот так вот вилял ногой, но уже забил! 3-2! Вот так вот надо слышать. А теперь держаться! Суперзащиту поставили! Автобус мы поставили! 3-2! Ребята, в общем, по факту, мы сыграли, как я сказал, по первой схеме. Если мы не найдем в дальнейшем соперников, то будем уже играть по второй. В общем, пилотный выпуск, считаю, получился успешным. Если вам понравится данная рубрика, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также комментируйте, не забывайте, то, что любовь для вас важен. Всем до скорой встречи и всем пока.